Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это у нас работа и подсказки. на ближайшее будущее. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Вот такие 9 подсказок. Ну, я думаю, на ближайшем, может быть, кто какое увольнение, не, уволь... не увольнение, может быть, кто-то еще с какими-то проблемами, не проблем, а может просто кто-то хочет посмотреть на свою работу. Вот какие-то такие миленькие 9 подсказочек у нас будет здесь. Озвучно. Поэтому, дорогие мои, я думаю ставьте на паузу подумайте над своей работой что у вас нравится что не нравится а может быть что-то вас вот волнует сконцентрируйтесь на ней если у вас две, хотите две, выбирайте и вот именно сконцентрируйтесь на какой-то либо проблеме либо на вопросе Но именно что-то конкретное для себя выбери и вот почувствуй почувствуй какая карта тянется к тебе зовет и манит всеми путями и не путями поэтому я думаю, что заманивают у нас карты. Присутствуют, поэтому они такие картинки, такие карти, картишки, такие э, синенькие, голубенькие. Там приятно глаза. Поэтому давайте. Я думаю, все у нас все выбрали. Если что, ставьте на паузу. Так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 3, 1. Так, погнали. Первое, первое, первое, первое. Первое. Рыцарь Пентакли. Подсказки. Рыцарь Пентакль. Не разочаровывайтесь, если что-то не нашли. Может быть, и не время. Так. Изменить вы мир не сможете, и сделать так, чтобы работа текла и пела, как обычно, тоже. Здесь больше именно позиция, к сожалению, наверное, такая не для всех, и очень даже не для всех, Это больше подходит для тех, кто не может повлиять на ситуацию, у кого даже нету сил повлиять на ситуацию, кто не может найти себя, кто у кого просто работа. Возможно, даже. И э, ну, здесь больше на исходе каких-то своих сил, на исходе возможностей, хотя желание что-то делать присутствует. У человека есть свое мнение, и человеку очень сильно важно заниматься тем, что приносит пользу и какую-то некую нужность. Ну, я бы здесь немножечко в сочетании такому бы сказала, потому что человек здесь больше рассматривает разные точки зрения, и привык он, возможно, даже здесь сфера обслуги может, кстати, проигрываются обычно по такому сочетанию карт. Ну так ладно, здесь, к сожалению, повлиять на некоторые события вы никак не сможете, но повлиять и делать какие-то свои собственные шаги в жизни, это вам подвластно, дорогие мои. Вот немножечко я бы сказала какой-то такой момент, потому что у меня немножечко... вот тройка чаш душа хочется в пляс души ду, ду, ду, душу душе хочется по не то что развлекаться не до развлечений по десятке по семерке Возможно, как-то хочется возможно кому-то найти работу по душе, кому-то связанную с какими-то вещами, определенными людьми. Возможно, к, не знаю, к определенному человеку устроиться на работу. Но здесь, возможно, как такой вариант, может проигрываться. Но здесь, дорогие мои, на некоторые обстоятельства в своей жизни вы не сможете никак повлиять. Но на себя и на свои шаги и то, что вы можете сделать за самого себя, вы очень сильно можете это раз поэтому вот здесь вот такая вот такая неопределенность немножечко у людей здесь есть желание правда есть желание вот сил, с силами либо у человека нету сил либо у человека есть определенная точка зрения по поводу работы никакую он не особо рассматривает возможно есть две точки зрения а, да может, также человек хочет кому-то прислушаться. Может, с кем-то определенным человеком, кстати, работать. Но здесь только, только потихонечку, только полигонечку, но при этом делать шаги, которые вы сможете сделать. Говорить всегда за себя на своей работе. Делать только то, что подвластно именно вам, а не кому-то другому и не за кого-то другого. Вот, дорогие мои, просто здесь тройка чаш, у вас еще и в сочетании тут еще рыцарь чаш, пятерка чаш. Но могу предположить, что некоторые люди здесь любят принимать огонь на себя. Огонь, огонь батареи, Ну, то есть, э, не, не жаловаться особо на жизнь, а вот трудиться, трудиться во благо всему и вся. Возможно, своей собственности, своей, своей совесть. Поэтому, дорогие мои, давайте без жалоб, давайте без всякого такого депрессивного состояния, а больше с некоторым пози... Смотрите на свою ситуацию с позитивной точки зрения и с той, эм, что вы можете просто для э, своей работы, для самого себя, возможно, просто продвинуться куда-либо, либо, либо куда-то пойти. Что вы можете сделать? Не надо полагаться здесь на других. Я могу так сказать, потому что не особо это хорошая у вас карта. У вас рыцарь чаш, причем у вас с пятерочкой причем тройка чаш у вас с миром двойка жезлов немножко неопределенность возможно если у кого-то здесь в течение обстоятельств говорит о том чтобы с кем-то устроиться кому-то устроиться давайте дорогие мои не, не говорите особо не делайте что-то за другого человека а больше делайте за себя и какие-то за свои возможности делайте только то что подвластно именно вам Поэтому, дорогие мои, немножечко, вот, больше какая-то, какой-то уклон, немножко в первой позиции, больше на таком моменте. У вас только рыцарь Пентакли, у вас повешенная сила двойка мечей. Больше здесь обращаться к самому себе и к своим шагам. У вас туз еще пентакли, девятка жезлов и рыцарь у король пентакли. Поэтому я говорю, делайте шаги, которые вы, на которые вы пока способны, которые, на которые вы можете только повлиять на свои собственные, конечно же. Здесь вы шаги можете повлиять и вот. Но доверять каким-то другим людям, либо на кого-то опираться здесь не имеет немножечко смысла. Либо сам человек это понимает, либо другие люди особо определенности не говорят. Вот здесь немножко, я бы сказала, может такое, кстати, проигрываться у некоторых людей. Потому что здесь и троечка, здесь и рыцарь. Что немножечко меня смущает. Поэтому, вот... Если вас кто-то подвел, это не значит, что плохо. <смех> это не значит, что плохо. Возможно, для кого-то это даже очень сильно хорошо. Поэтому, дорогие мои, здесь подсказка такая. Тихо и тихо едешь, дальше будешь, но причем я бы сказала, отвечайте только за свои собственные действия, за свой собственный выбор и за свое собственное решение. Какое бы оно ни было. Немножко держите ответ, и если вы хотите что-то на дальше посмотреть, либо как там, не то что развернет ситуацию, здесь больше ваши какие-то шаги и ваша какая-то продуманность очень вам сыграет на руку. Поэтому, дорогие мои, именно ваша ничья-либо. Ну вот, короче, такой какая-то такая у нас подсказка очень сильно, наверное, индивидуально, не для всех людей. Поэтому как-то так. Давайте дальше. От ваших же действий зависит и ваше будущее. Поэтому это вообще, это вкратце, это, это одно предложение, вкратце и все карты. Все карты в одном вот этом предложении. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у вас второй вариант? Семерка кубков. Не мухры у нас. Семерка кубков, туз а мечей. Туз мечей, пожезлов, рыцарь-жезлов. Ничего себе, девяточка жезлов. Смелые идеи, смелые решения, и это вы. А может быть даже и вся вы, либо весь вы. а Хм. Дайте с дьяволом. Вот дьяволом мне прям интересно. Вот, вот, вот, здесь, вот, вот здесь дополнительная карта. Вот, вот Дополнительно юшкин матрюшкин. Смелые решения, смелые поступки. И вот здесь я, я не говорю, что с головой не надо дружить. Ни в коем случае. Но вот здесь именно ваши фантазии ваши мысли ваше желание могут сыграть очень сильно интересную роль в вашей жизни здесь именно для людей которые надо либо придать смелость в своих поступках и действиях, либо кому-то надо здесь какую-то свою мечту выполнить чтобы она появилась на свет возможно здесь предприниматели сидят тоже могу предположить либо предприниматели либо искусники либо и с искусством тоже связано, тут может такое происходить. Но здесь э, чьи-то решения, чьи-то великолепные фантазии. И э, тут есть, кстати, если у вас есть какая-либо идея очень великолепная, и вы к ней тянетесь, я думаю, что здесь немножко надо за нее ухватиться. Потому что, ну, дорогие мои, это из разряда того, хотите вы этого или нет, но здесь смелые решения, смелые действия для кого-то сыграют очень даже и во благо. То есть, кто много-много трудится, тут что-нибудь получится. Поэтому, если кто-то здесь очень много трудится и у кого-то что-то не особо получается, то не переживайте, получится обязательно. А куда без этого? здесь больше, здесь подсказка, здесь самая великолепная дорога для некоторых это идти к смелым, к своим решениям и выполнению некоторых задач, которые требуют мужества и отваги. Дорогие мои, вот здесь вся именно позиция пропитана мужеством, отвагой, смелыми решениями, идеями, и надо за них ухватиться всеми путями, даже если что-то у кого-то не особо что-то получалось. А здесь, а здесь люди знают, куда они идут, я, я, я это видно. Здесь люди примерно знают, куда они идут, знают, что они хотят, они это чувствуют, они это прям то ли чуть ли не предвидят. Поэтому, дорогие мои, здесь и здесь, вам, я не то что говорю «дорога открыта», но здесь больше такая, типа как подвиги Гераклов. Ну, здесь тоже об этом позиция говорит. Не то, что вам надо совершить подвиг вам ничего не надо если у вас этого нету а здесь именно пропитана позиции тем что человек хочет что-то создать человек хочет что-то сделать что-то неординарное либо просто необычное за пределы своих возможно даже и возможностей но при этом человек есть тут здесь по колеснице по дьяволу и по иерофанту здесь человек определенного мотива либо у него есть определенная идея, направленность, либо какая-то ужасная хотелка, которую бы хотелось бы выполнить и которая не дает покоя. Ну, вот здесь вот такая именно позиция. Что-то не дает человеку покоя и оно здесь может присутствовать. Но это не самая такая активная позиция карты. Больше я бы сказала здесь тут э, э, по Жезлов и по Рыцарю Жезлов. Поэтому вперед с песней. Вперед с песней. И вот почему-то у вас прям Давайте. Ничего особо бояться вам в жизни не стоит. Здесь воплощение самых-самых реали... идей очень сильно кому-то подходит. Возможно, здесь сам человек пропитан именно такой энергетикой, давайте так скажем. Самые смелые. Давайте, вот, короче, у нас вот здесь больше. Так, привет-привет-привет-привет. Поэтому э, спасибо вам. Спасибо вам. Очень-очень интересно, очень смело. По девятке жезлов может, могут быть какие-то просто препятствия, либо какое-то недоверие, возможно, со стороны окружения, либо со стороны даже какой-то своей интуиции. Но здесь я бы не сказала, что именно недоверие своей интуиции. Но здесь, возможно, что-то подшаливать у человека внутри насчет какого-то определенного решения. Может такое быть, кстати, присутствует. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Для вас смелая дорога, смелое решение, вперед с песней и тому подобное. Еб гиб гип, ура! Поэтому давайте, э -э, короче, дальше. У нас это, я так понимаю, второй вариант. Давайте третий. Третий вариант шестерочка пентаклей. Так, работа подсказки. Так, шестерка пентаклей. Каждому по зернушко, и каждому свое, дорогие мои. Каждому здесь своя ниша. Вот о чем немножечко позиция у нас тут и говорит. Перевернутый, не читаю, поэтому не надо мне тут. Да, здесь немножечко попахивает первым, но у каждого своя ниша. У каждого, возможно, давайте так. Кому-то подойдет слово больше, у каждого свой путь. Ну, не зря у нас всегда отшельник-то выскакивает. Сочетание восьмерка мечей и колесница. Больше, предполагаю, людям путь, слову нравится, нежели какие-то решения. Здесь могут проигрываться, кстати, фаталисты. Ну, ладненько, не, не, не, не будем, не будем, не будем, не будем об этом особо говорить. Ладненько, давайте, шестерка Пентаклей. Ну, да. Ну, это, вот это, это сугубо такая позиция, которая верит в судьбу, которая верит, что воздастся. Я помогу тому, и у меня все будет хорошо. Здесь вот, к сожалению, либо к счастью, я могу только сказать, что, в принципе, людям здесь немножечко даже свойственно, что все, всем свои, всему свое воздастся. Но немножечко, я бы сказала, в сочетании таком, всему есть своя ниша странное слово а, поэтому вот короче как-то так и здесь я бы сказала все да вот пози позиция и все <связывая> у, -у, -у, -у. у каждого свой путь у каждого своя ниша и здесь не то что надо делиться и подсказка не в дележке а больше подсказка каждому зачтется но ну, свое. Вот здесь по-другому сказать не могу здесь у нас потом аиеофант и рыцарь пентаклей четверка желов и десятка пентаклей. Поэтому, дорогие мои, здесь, возможно, для кого-то, если так, то шестерка Пентакли говорит о благотворительностях, о фондах, о фондах помощи и тому подобное. Возможно, здесь об этом кому-то стоит либо задуматься, либо о фондах каких-то поддержек, как-то додумать и тому подобное. Но это. Понимаете, здесь очень сильное сочетание, возможно, набожных людей, возможно, у тех, которых вот что не говори, они вот знают, что вот это вот дано Богом, либо дано вот мне по жизни. Возможно, здесь и атеисты, но тогда они какого-то, не то что вероисповедания, они определенных форматов своего мышления. Они не могут мыслить за грань им так комфортнее, понимаете? Поэтому я и сказать больше не могу особо, потому что здесь есть некий комфорт. Здесь есть у нас отшельник, конечно, что э, момент дискомфорта присутствует, но здесь у нас колесница, восьмерка, колесо, рыцарь пентаклира, Поэтому сказать немножечко больше я не то что не могу я не вижу смысла то есть не тут не предел возможностей делитесь будьте добрее теплее к, к, к родимому дому к окружению дорогие мои здесь немножечко больше всего об этом речь Но если кто не нашел себя найдете точно когда-нибудь точно когда-нибудь найдете Возможно, через благотворительность, через учение, либо через задачу другим э, людям себя, либо своих средств и тому подобное. Здесь надо ко всему делиться. И, возможно, это призыв к дележке, призыв к каким-то действиям больше основан на... Э, чтобы вы что-то сделали в мир, дабы чтобы мир ответил вам в ответ. Поэтому, дорогие мои, вор... короче, как-то... Так, правда, вот позиция... Конкретная позиция такая спокойненькая, если правда, и кто кто-то не, не может найти себя, окей, если это центр, если кто-то найти себя не может, вы найдете себя через отдачу. То, чем вы можете отдать, что, что у вас есть, что вы можете сделать и тому подобное. Возможно, кому-то надо с чем-то делиться. Информацией, идеи денежными средствами каким-то учением. То есть через это кто-то может себя найти и кто-то может даже на этом заработать. Если уж в плане конкретном, если человек тут ищет и найти не может себя, то тогда больше через дережки то, чего он имеет. Вот. И, короче, как-то. Так. Давайте дальше. Давайте дальше. Какая у нас позиция? Сейчас, подождите. У нас 9. Четвертая. Следующая. Четвертая. Давайте дальше. Четвертая позиция у нас... Паш Пентакли. Паш Пентакли, Паш Пентакли, Паш Пентакли. Таланты мои. Ну, давайте. Четверка, девятка. О, расчетливый тут. Тут расчет. Тут расчет, расчет, расчет. Возможно, склад ума такой. Расчетливый. Девятка. сил так если кто-то очень сильно чего-то боится Я сразу прям хочу сказать, кто у нас работает с женщинами прямо рядышком, прям очень сильно рядышком женщиной, которые... с женщинами, женщинами, женщинами с женским языческим таким язы языческим коллективом. Это семерка шестерка. Дорогие мои, здесь... Ну, может, кстати, проигрываться. Ну, давайте один из вариантов здесь очень сильно может, кстати, присутствовать. Ну, у кого есть подружки, подружаньки на работе, а они в вас не верят, либо вселяют страх, либо вселяют какую-то какую безалаберность и бездарность, что вы считаете себя бездаримым человеком, который ни на что не способен. Ну, давайте вот с первого момента, я бы сказала, немножечко здесь присутствует. Кто здесь, кто здесь достаточно умный, кто здесь достаточно вот умный, мудрая здесь женщина, Уменькая, мудрая Но при этом уменькая, мудрая женщина Ну Давайте отдельную позицию, потом уже для всех Мудрая женщина, которая очень сильно боится Но она, потому что Я бы сказал может даже человек Потому что мнительный Немножечко, либо просто не знающий Либо просто очень сильно боязненный Может работать с, с очень нехорошими Дамами и мадамами Которые могут мутить свои мутки Потому что они ничего особо в жизни не боятся и, Возможно они состоявшиеся личности У которых есть возможно Какой-то некий тыл за спиной, а это всего лишь, возможно, просто разговоры. Поэтому, дорогие мои, кому-то здесь, в принципе, немножечко бояться нечего. Вот здесь я бы хотела сказать, что здесь больше позиция на, на том основана, что надо кого-то здесь успокоить. То есть, дорогие мои, вот э, кто бы вам что-либо не говорил на работе, а тем более женщины, возможно, они свои мутки за мутки э, мутят, а вы, к ними, а вы к ним подстраиваетесь. И очень даже немножечко зря. Рядом с вами падает очень сильно замечательные карты. Ка... У... Hmm. Посмотрите, на что вы годны и на что вы способны. Кто здесь не верит особо в себя? Кто здесь особо в себя не верит? Ну, посмотрите, на что вы годны, на что вы способны, что вы можете сделать. А возможно, вы уже дохренище сделали. Дохренище сделали. А кто-то вам какую-то чушь просто в голову немножечко втямяшивает. Просто потому, что людям захотелось. Почему? Дорогие мои, а здесь могут, кстати, присутствовать на работе сговоры. Такие классные сговоры, которые вот классные, возможно, даже мужчина-начальник кого-то там. Здесь классные сговоры, классные вещи, поэтому, дорогие мои, мнительные женщины, которые в себя не верят. Посмотрите, что у вас за спиной, что у вас под ногами. Посмотрите, что вы сделали и чего вы добились. У вас есть чем гордиться, и у вас есть гордиться, что вы вообще есть на свете, что вы вообще что-то делаете и тому подобное. Я достаточно вижу интеллектуалов, потому что здесь у нас Королева Мечей. Королева Мечей — это, те... королева мечей это та женщина, которая умненькая. Но есть, конечно, со всяких Королев Мечей. Но умненькая — это с умом. Вы дружите? Дружите. Поэтому... Но здесь девятка мечей мне может подсказывать, что некоторые мнительные очень сильно, умные, мнительные, что не скажешь, все боятся. Поэтому купаться кролики не стоит бояться чьих-то козней, не стоит бояться чьих-то прихвостей, потому что там женщина, возможно, даже... С кем-то в сговоре, кто-то здесь хвастается, дабы вселять какую-то неуверенность в вас. Просто посмотрите то, чего вы достигли, то, чего вы делаете в этой жизни. Немножко подведите итоги, даже если они не такие большие, не такие огромные, по вашему мнению. Но я бы сказала, что здесь, здесь есть трудоголизм у людей, кстати. По этой позиции, вам есть чем гордиться, у вас есть что-то за спиной, поэтому, пожалуйста, верьте в себя и в свои силы, и не слушайте никого, никаких решений, потом, и никаких людей, которые как бы лучше чего-то там добились. Некоторые здесь ничего вообще не добились, а кто-то здесь просто роскоязь показывает и рассказывает, когда у самой там ни гроша, ни 5 копеек в кармане нет. Поэтому, дорогие мои, э, соответственно, и логично тут надо предать э, э, людям больше подсказка о предаче сил и возможностей, потому что здесь по девятке Пентакли четверка жезлов. Здесь больше смотрите на то, что вы делаете, смотрите и не смотрите на то, что другими возможно, не сравнивайте себя с другими, не бойтесь. Сравнивание себя с какими-то другими, а кто-то достиг в этом возрасте чего-то, это такая бесполезная дичь. Вот это хорошая жизнь не знает поражений. Поражения только знают те, кто сравнивает себя с другими. Поэтому, дорогие мои, здесь очень сильно вот такая великолепная метафора фразеологизм, как, как угодно, пословица, присказка, а кому как, очень сильно подходит. Поэтому, пожалуйста, верьте в себя, в свои силы. Посмотрите на то, чего вы делаете над какими-то своими итогами. Даже если вы думаете, что они малы, не могу сказать, что у кого-то здесь маленькие итоги. Девятка, девятка пентаклей не дает мне сказать и четверка а Жезла. Поэтому, да, Поэтому кто в иллюзиях тут понял, да? <смех> здесь больше предание мужества, сил и как-то, возможно, кому. Если хотите подучиться, учитесь. Ничему не поздно. Ничему не поздно учиться. Всего можно достичь. Верьте, пожалуйста, в себя. Немножко я бы сказала бы здесь такое сочетание больше всего. Так, ладненько, давайте. Так, пятая позиция, дальше. Рыцарь-жезв. Король-жезв. Король-жезв. Окей, давайте. Ух -ух -ух -ух -ух -ух -ух -ух. Мужская прям сильная позиция. может, вам надо быть мужчиной. Мужские, с мужскими достоинствами. Неумолимые мои. Вот хочется сказать, а может без комплексов, а? <с pub> может без комплексов? Так, ну я буду несколькими с несколькими чертами. Давайте для мужчин отдельно. Ну давайте, ну здесь все-таки мужчины у нас выпали. Давайте для них немножечко отдельно, для женщин отдельно. Давайте с мужчин начнем. Мужчин, мужчин, Для величайших побед немножечко надо отдыхать, передохнуть и поразмыслить над всеми, над всеми своими шагами в будущем. Поэтому, дорогие мои мужчины, кому-то здесь прям хочется сказать, нужна неутолимая сила и жажда всего интересного нового, чтобы что-то достичь в своей жизни. Либо, возможно, даже кого-то из женщин удивить. Поэтому, дорогие мои, здесь так, мысли не к черту. здесь отдых – это да, и неумолимое желание ко всему интересному. Вот что здесь может, кстати, помочь. Возможно, для если у кого-то есть мужчина, если у кого-то есть женщина, давайте там на работе, либо связанная с женщинами, Давайте так. Здесь надо показывать свои поступки. Что вы будете что-то поговорить, это бесполезно. Дорогие мои, если у вас женщина, либо подчинена, либо наоборот, либо как-то вы не можете найти, либо вы хотите впечатлить кого-то из женщин, мужчина, пожалуйста, ваши слова, ваши рассуждения никого не впечатляют, тем более ее. Поэтому, если здесь касаемо женщин дело и надо что-то, что-то сделать. Здесь больше ваши поступки, ваши вложения, вложения именно сил, возможно у кого-то даже денег, ваша неумолимая быстрота и, и такая скоростная манера всего делать и сразу и много, очень сильно сыграет даже большую роль, чем ваши слова и ваша вот здесь немножечко разглагольствование не в тему, Другие мужчины, в работе. Возможно, надо чем-то, какими-то поступками что-то продемонстрировать кому-то, либо с помощью, возможно, некой дамы-мадамы, которая вам поможет. Это все таки как-то не как сделать. Правда, здесь вот кому-то надо просто немножечко отдохнуть из мужчины, чтобы добиться всяких побед и всяких целей. То есть здесь надо кому-то сделать перетышку. Но вот здесь слова и какая-то логика вообще не к черту. У кого-то из людей, и она не особо сыграет. Возможно, вы так думаете. А вот здесь а карта, я карту, я бы сказала, ну, как-то немножко духленьким номером. А. Очень духлый номер, поэтому вот как-то тухленько. Поэтому, дорогие мои мужчины, вперед действовать, действовать, не раздумывать особо здесь раздумывание бесполезно. Действовать. Возможно, если кому-то надо что-то раздумать, раздумайте, но при этом все равно надо действовать, поэтому никак иначе. Ваши действия приведут к очень интересным последствиям. Очень хорошим даже в плане, да, но ну, не без разочаровашки, но в плане денежек очень сильно-таки хорошим. Да, возможно, здесь мужчине, некоторым мужчинам здесь надо найти себя. Надо найти себя либо подучиться, либо как-то, возможно, с некоторой, с некоторой творческой жилкой подойти к какому-либо вопросу. Поэтому, так, а если, а вдруг это все таки у нас женщина подсказка и тому подобное? подобные эм, Девушки, а здесь у нас мужчина рулит в любом ситуации. Мужчина рулит, возможно, с помощью мужских каких-то действий, либо мужских... Молниеносных действий, либо подсказок, не слов, а подсказок, действий, доказывания своими действиями что-либо, кстати, здесь могут как-то направить, возможно, либо воодушевить неких дам-мадам. Возможно, вам придется, либо все-таки стоит обратить внимание на мужское окружение вокруг. Возможно, оно не такое глупенькое, как вам кажется. Обратите внимание на мужчин вокруг себя. Возможно, некоторые вещи, которые они говорят, очень даже приведут к тем, к тому, чего вы хотите и к чего страстно желаете. Поэтому вот здесь, короче, как-то так. Да. Возможно, у кого-то рядом с женщиной мужчина как-то проиграл на работе, либо, либо еще что-то сделал. То есть не это. Если кто-то из мужчин рядом проиграл, не переживайте. Я не то что говорю, что все наладится. Это, это как сказать-то, не то что ничего страшного. Очень глупо, наверное, звучит, сейчас прозвучит. чьей то мужской проигрыш – это не проигрыш, это, наоборот, определение какого-то некого пути и запуск всяких новых возможностей. Возможно, запуск новой работы. Дорогие мои, если у кого-то рядом, может быть, кто-то переживает из мужчин, либо кто-то кто потерял работу, не переживайте особо за этого мужчину. То есть здесь больше все таки это переживание, возможно, направлено на, чтобы он просто сделал именно какой-то свой шаг в жизни и к своей цели. Как сказать-то? Как сказать-то и по-нормальному чего то расстройство – это не потеря, это, наоборот, э, наоборот э, у кого-то придаст какой-то смысл жизни, и человек четче будет видеть цель, и четче видит э, достижение этой цели. Поэтому какое-то мужское разочарование, наоборот, это даже классно. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Как-то грустно на этом Короле мечей у себя история про пятер. Разочарование, расстройство. Вот, вот скажешь, что это хорошо, он не поверит. <смех> не поверит. Поэтому давайте дальше. Шестерка. Шестерка, шестерка. Да, Шестая позиция у нас двоечка чаш. Доверяй, проверяю, ну, проверяй, да? Двоечка чаш, двоечка чаш. Ух, делал четверку пентаклей, шестерка и четверка. Без кого-то вам не справиться. Я бы то сказала немножечко так. Посмотрите на людей вокруг себя, посмотрите на ваших компаньонов, посмотрите на то, кто вам что предлагает, какие-то новые возможности. Поэтому здесь обратите внимание на новые возможности и на тех людей, кто вам это все дает и дает именно эти возможности. Если у вас никто ничто, не пред, никто ничто не предвещает и никто ничто не предоставляет, то, возможно, вам придется научиться доверять людям и не только самому себе, дорогие мои. Но чтобы двигаться дальше, надо иногда шагануть со самую интересную пустоту и непонятность. Поэтому, дры... а кому-то работать, работать и работать, <смех> <смех> и отдых только снится. <смех> Также, если у кого-то что-то каких-то, доверяйте некоторым обстоятельствам вокруг себя. Здесь тоже может пойти, но только для тех, у кого нету компаньонов, людей особо, кто работает, возможно, на себя. Эм, вот. Да. мечей да и кому-то надо сделать какие-то очень сильно не то что мудрые шаги кому-то придется не то что на, на страх и риск кому-то придется пойти в неизвестность дорогие мои вот ничего бы я вот не сказала кому-то правда придется будет не то что с чем-то расстаться но от чего-то отойти Придется. Вот здесь немножечко я бы сказала больше в таком контексте. То есть вот и дальше ничего, и дальше пусто. Дальше четверка мечей и пустая карта. Четверка мечей я бы сказала, ну, возможно, кому-то стоит отступить, либо кому-то стоит немножечко отдохнуть, либо привести какую-то свою какую-то не то что душу, свои мозги в норму. Это тоже может такой, кстати, проигрывать, чтобы идти дальше. Может кому-то надо на покой тут? Хотя обычно здесь особо по, таки, по такому сочетанию, а возможно кто-то и пойдет здесь на покой, не добровольно. Это тоже я могла бы сказать. В таком сочетании такого может, кстати, проиграться, поэтому вот. Я бы не сказала уволит, но, но по какой-то покой. Придется кому-то все равно пойти. Поэтому, дорогие мои, вот как-то как так. Научитесь доверять обстоятельствам вокруг себя. Это я бы сказал немножечко да. Поэтому, дорогие мои, ну давайте далее, далее, далее, далее. далее. Девять, 7 восемь. Седьмая позиция. Здравствуйте, кто вы умеренность. Седьмая позиция. Сразу умеренность у нас на семерочке. Семерочка мечей. Восьмерочка пентаклей. Великие раздумыватели. Ух, а мои любители авантюр. Здравствуйте. Кто любит авантюры, кто любит безбашенные поступки, либо свои, либо других людей. Дорогие мои, здесь можно проследить тенденцию, тенденцию, тенденцию, что надо быть умеренным и спокойным. Почему? Потому что всякая интересная авантюра, она будет наказуема. Возможно, другими людьми, возможно, вами. Поэтому, дорогие мои, возможно, кто-то рядом мутит авантюру, а вам надо, надо разграничить и успокоить всех. А здесь спокойствие и только спокойствие. Не, правда, если здесь какая-то авантюра, авантюра может быть очень сильно наказуема. Возможно, другими подписчиками, людьми, либо поклонниками. Здесь какой-то призыв к некому вашему спокойствию. У нас по семерке, по восьмерке. У кого-то прямо жажда, жажда приключений, либо какая-то очень сильно гениальная, сформированная идея чего-то сделать, что-то новое, чтобы что-то красиво было, либо как-то двинулось дальше. Поспокойнее, дорогие мои, поспокойнее, никуда нам особо, видать, двигаться не спит, либо как-то притормозить, дорогие мои. Если вы что-то хотите сделать, делайте то, что вы уже когда-то делали. Если вдруг вот-вот не успокоились все равно люди и не прислушались к спокойствию, тогда отыгрывайте ту схему, которая когда-то была задействована, либо то, что вы когда-то раньше делали, короче. Вот. У вас есть преданные рядом люди. Вот что я еще хочу сказать. Преданные люди, любящие, преданные и желающие вас, вашего внимания, вашей звездности, вашего вашей любви, вашего тепла, если вы публичная личность. То есть если вам все таки не терпится что-то попробовать, то попробуйте то, что вы делали, то, что вы пробовали, то, что уже получалось когда-то, вот если вам все-таки прям хочется что-то сделать. Поэтому вот здесь поспокойнее, дорогие мои. Просто по шапке кто-то может просто получить, кто-то может обозлить, либо кто-то может разочароваться. Но это такая шушера. Я бы сказала, для кого-то шушера, потому что есть очень сильно великолепный тыл, либо те люди, которые могут это все, этот тыл обеспечить. Поэтому, дорогие мои, если все-таки спокойствие не ваш конек, а что-то хочется сделать, делайте то, что когда-то уже отыгрывалось ранее. Либо получалось ранее. Обратите на то, что у вас когда-то ранее тоже получалось. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал восьмой вариант? Здравствуйте, кто у нас выбрал восьмой вариант? Император. Куда же без императора-то у нас в подсказках? Ведь не они... Не... Кстати, император был, я помню. Хм. Кто-то вас нуждается, дорогие мои? Если у нас королева Пентакли-то вышла, тем более звезда, тем более маг. И десятка чаш с императором. Хм -хм -хм. Дорогие мои, а не позабыли ли вы о том, что вы взяли когда-то э, в свои владения? <laughs> Либо, э здесь кстати может что-то проигрываться, что-то забытое, что-то утеряно и тому подобное. Утерянность карты я не вижу, но по такому сочетанию императоры что-то вас нуждается, особенно пятерка чаш с рыцарем жезлов здесь возможно стоит к вопросу либо о работе, либо о том что до каких чтобы что-то сделать в работе, вам нужна определенная логическая стратегия которая подвластна конечно же только вам и вашим талантам вашим умением как-то чего-то одаривать либо кого-то снабжать дорогие мои Пожалуйста, не забывайте, здесь, возможно, кто-то о чем то забыл, а возможно о каких-то привилегиях, о каких-то своих землях, о своих каких-то вещах, которые когда-то взял на себя в чью-то ответственность. Поэтому, дорогие мои, здесь может проигрываться, я не думаю, что со всеми, но такое может быть. А, возможно, это как некое, некий момент, что в вас нуждаются, дорогие мои. Да, здесь больше, кстати, вот здесь позиция больше подчеркивает значимость. Либо человек сам значимый, либо э, надо подчеркнуть э, человеку, что он значим. Поэтому, в принципе, и подсказка, то есть, человек. Человек, ты важное существо в этой жизни. Поверь, мы тебя очень сильно любим. Если здесь есть такие люди, которые э, без звездности, какой-то, возможно, как-то сильно разочарованы, ты нужен. Человек, ты нужен нам. Понимаешь, вот ты вот смотришь этот вариант, ты всегда нам нужен. Не падай духом, в тебе нуждается. В тебе нуждаются твои работники, либо твои поклонники, либо твоя семья. Поэтому мы с тобой. И, и, и все у тебя будет хорошо, все у тебя будет классно. Главное, продолжай в том же духе, в ритме, в темпе. И при этом, человек, если планы делаешь, то планы делаешь основательные, И которые ты сможешь выполнить, и те, которые ты сможешь сделать, а не те, которые сверхмеры. Поэтому вот сверхмеры, пожалуйста, тут не надо. Вот, вот, вот ты хочешь прям все сделать, я, я понимаю, Жезжу. <режу> иди, море, миллион. Здесь может такое, кстати, проигрывается у людей наоборот. Все в нем нуждаются, но иди, море, миллион. Человек, иди, море, миллион, но, но основание все равно должно быть. И должно быть какой-то план. Какой-то какой идеал, к чему стоит стремиться Поэтому, дорогой человек У тебя все получится Мы с тобой Ты классный Ты нам нужен Ты, ты классный И еще раз классный <сёк> <сёк> вот, здесь, вот здесь прям подреть И все-таки, если что-то делаешь То делай это вот по своим силам И то, что ты можешь это сделать А не шагай прям у тебя все Зашкалила либо звездность Либо какие-то идеи Либо ты все можешь Вот, дорогие мои по силам. По силам. Чувствуй свои силы, и это тебе очень сильно сыграет большую роль в твоей жизни и даже очень сильно перспектабельно, потому что не чувствование своих сил и своих возможностей можно очень сильно залететь и полететь а, не очень в хорошую даль под названием Тройка мечей, Пятерка чаш. Тебе поверь это туда не надо. Тройка чаш, Пятерка чаш, Тройка мечей и Пятерка чаш это не очень сильно позитивные карты, поэтому давай, чтобы это как скакнуть, давай все-таки великолепная солнышко давайте скакать без всяких пятерок и троек поэтому человек ты нужен ты важен а если ты важный и ты нужный человек то ты понимаешь что ты делаешь пожалуйста и э, возможно кому-то надо но по, по императору обычно конечно это люди которые уже знают куда они идут возможно кому-то придерживаться стоит своему пути и не особо за рамки лезть это тоже может кстати проигрываться но давай человек мы в тебя верим <свят> верим мы в тебя человек восьмое восьмое давайте дальше здравствуйте, у тебя последний девятый вариант четверка чаш четверка чаши все все все луна офигеть туз мечей я вас люблю чего же более так четверка чаш луна и туз мечей кто здесь правда? Ваше настроение либо либо ваши мысли, либо вгонение э, в какую-то депрессуху ваших мыслей, вашего настроение всюду. Давайте под четверкой. Да здесь без разницы, у кого что улучшит. здесь бесполезно кому-то здесь необходимо разобраться в себе простите поэтому по такому сочетанию карт нужно немножечко разобрать раз, разобрать свои приоритеты свои хотения и желания разобраться со своим настроением и тому подобное, чтобы двигаться дальше и улучшать свои интересные, великие положения дела вещей. Поэтому, дорогие мои, немножечко здесь надо подкорректировать свое настроение, свои амбиции, свои хотения, свою интуицию, возможно. Прислушаться, может быть, а может, наоборот, не слушать. У каждого своя тут интуиция. Поэтому, дорогие мои, э, я думаю. Я, да, я так думаю, да. Поэтому здесь немножечко больше источник, возможно, некоторых бед, либо источник каких-то не очень положительных результатов являетесь сами вы. Дорогие мои, вы меня простите, пожалуйста, очень сильно душевно-сердечно, но немножко, возможно, не хватает некого огонька в жизни, теплота души, возможно, теплота общений с кем-то из детей, либо либо что-то детское у вас не хватает, либо что-то как ушло и уже не вернуть немножечко здесь подсоберитесь и подразберитесь самому себе, потому что здесь могут краиться проблемы э, всякого рода из только из вашего детства, из вашего восприятия возможно с кем-то вы не можете состыковаться, либо кого-то просто принять не можете. Поэтому дорогие мои, вот вся какая-то дичь канера, которая происходит у этого варианта все тут в самих людях, а не все вокруг Г, либо уроды, либо плохие, а вы хорошие. Поэтому, дорогие мои, обращаемся к себе в первую очередь, дорогие мои. Вот и подсказка вся. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И еще раз всего вам самого наилучшего. И пока-пока.